Сегодня будем вновь разнообразие вносить в наши ванны в чане и купаться будем в соленой воде. Собственно, я думаю, засолим сейчас чан. Мы посмотрели, сколько соли содержится в морской воде в среднем. Получилось, что на мой чан надо будет примерно 15 килограмм evet. то есть это такое нормальное красное соленое море вот. поэтому об ощущениях расскажем так растворять будем в чашке в принципе я думаю остатки растворенные соли если попадут на днище чана в момент когда он будет нагреваться тоже должны раствориться в принципе видно от соли идут разводы как бы эффект есть Ну, процедура не быстрая. Надо, наверное, в теплой воде где-то отдельно мешать соль в ведре. Так мы, наверное, сейчас и сделаем. И сюда выливать уже готовый соляной раствор. Значит, много сода не растворится. Я, в принципе, старался брать мелкую. добавно Он тонирует как туман пускается соленая вода у нас много предстоит над этим подработать займемся так еще альтернативный вариант растворения вот так вот направим круги воды заполняем по качам там чашка у нас стоит И через нее получается течение немножко гонит Вполне нельзя растворить соль, она уходит долг сейчас. Раз, следующий. Вот так далее. А, да. ну. Четыре пачки, еще даже нет, абсолютно не соленые.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 Засыпали в горячую воду солью. Так, вы немножко выйдете? посолили а Здесь кто попался Да, маленько проследили За час вода нагрелась Почти до 50 градусов Маленько охлаждаем Покажи мне сколько, Леша, градусов 45 Мы ну, уже охлаждаем Продевали маленько Действительно работает вот это Обкладка. Буквально за час, две закладки, нагрелась почти до 50 градусов. Соль для чана.